Но вообще этот эксперимент любопытен, он несложен и доступен абсолютно каждому. Достаточно спросить любого так называемого верующего православного, почему их главный праздник называется Пасхой, и что на самом деле это слово обозначает, и вообще откуда оно взялось, и почему этот праздник... Пасхой называется так упорно, несмотря на то, что вроде бы у него есть и параллельный термин у этого праздника, параллельное название, так называемое воскресенье. Но если вы спросите православного, почему праздник называется Пасхой, то, как правило, как показывает статистика, основной ответ – это оскорбленное молчание, либо обвинение в богохульстве Правда попадаются всякие жизнерадостные и православные, которые уверенно и твердо отвечают, что праздник называется Пасхой в честь того самого кондитерского изделия, которое им разрешают в эти дни есть папы. Что касается самих попов, то на вопрос о том, почему праздник называется Пасхой, они начинают удивительным образом ондулировать. Да? Они начинают всяко извиваться и тщательно заводить камень рака за камень, они начинают рассказывать происход евреев из Египта и другие сказки, хотя на самом деле все обстоит гораздо любопытнее. Настоящее подлинное звучание названия этого праздника – Пейсах. У него есть еще и другое имя, это, если не ошибаюсь, Хаг Амацот. Это древнееврейский праздник, еврейский праздник, установленный в честь того, что в этот день древнееврейский бог, отмщая египтянам за какие-то мелкие бытовые неудобства, которые они причиняли евреям, перебил, умертвил, уничтожил всех младенцев, первенцев в земле египетской. Еврейские же дети в ту ночь, когда происходили эти массовые убийства младенцев, остались живы по той простой причине, что евреи намазали кровью баранов свои двери, и ангел, который совершал убийство, обходя дома, принюхивался к двери и понимал, что ему сюда заходить не надо, и надо идти дальше. Эту вот хитрость э с бараньей кровью подсказал евреям их бог. То есть Песах, Пасха, обозначает буквально «прошед мимо» или «прошедший мимо». В корректности моего изложения очень легко убедиться. Для этого достаточно взять главную книгу «Христиан Библию», открыть ее на, если не ошибаюсь, 12 главе, книги «Исход» и прочесть, начиная, ну, там, можно читать с 22 стиха, можно читать с 26 -го. смысл тот, что в, пол, в полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона до первенца узника, находившегося в темнице. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы маленького мертвеца. Ну, то есть, как всегда, в христианстве все опять сплошное повальное человеколюбие. Связь этого события и главного христианского праздника теологически тоже очень четко установлена. Здесь причины в жертвенной крови, в торжестве э, евреев и в других э, вопросах. Церковники, правда, как-то стесняются очень этого факта и избегают разговоров на эту тему с той же настойчивостью, и аккуратностью, с которой они избегают там, вопросов по поводу обрезания Иисуса Христа. Хотя, какие уж могут быть, по идее, тайные недоговоренности между своими людьми? Странная застенчивость. Как известно, в основе православной культуры лежат священные и важнейшие основополагающие книги еврейского фольклора, то есть непосредственно Тора и Тегелим. Тора это пятикнижие Моисеева, важнейшая часть Библии, которая рассказывает о сотворении мира, а тигилим это э, псалтирь, который тоже является во многом основой православного русского национального мировоззрения. Вот самое страшное, что может быть в результате всей этой лекции, что все-таки РПЦ выдаст мне какой-нибудь орден за катехизацию своих, своих же верующих. Ну, ничего, переживем, я думаю, что где-нибудь... Местечко для этого ордена я все-таки найду. То есть вот такое вот любопытное и знаковое происхождение русского народного православного праздника. То есть тысячи, десятки и сотни тысяч людей употребляют этот термин, совершенно не задумываясь и не зная того, что он обозначает массовое истребление детей и торжество по этому поводу. Но, что касается незадумывания и употребления различных слов, то теперь папа можно уже узнать с закрытыми глазами, потому что, если вы где-нибудь слышите слово про законы э, термодинамики или слово энтропия, можно с уверенностью говорить, что эти слова употребляют поп. Я не знаю, кто главного папа Гундяева научил произнесению слова энтропия, но... Э, Количество вот этих вот наукообразных терминов совершенно неприменимых ни к теории эволюции, ни к теории абиогенеза, ни вообще к одной научной реальности у них стало зашкаливать. И точно так же они вдруг очень полюбили говорить на темы э, начал, на самом деле, конечно, о а законов, начал термодинамики абсолютно, судя по всему, не то, что не умею их формулировать и не знаю, о чем они говорят, но попугайски, повторяя применительно к своим поповским идеям, что выглядит, конечно, феерически смешно. И вообще, как мы видим, вот это и это вот то что, то, что церковь все тщательнее и тщательнее трется об ноги науки и виляет перед ней задом, это очень характерно и удивляет нахальство основанное на невежество, ориентированное на невежество масс, с которой папы пытаются забрить в так называемые верующие, таких людей как Павлов, таких людей как Дарвин. Ну, что касается атеизма Павлова, я уже говорил. Что касается атеизма Дарвина, я вас отошлю к замечательной книге под названием Автобиография, где сэр Чарльз... Описывает свои ощущения от э, религии, свои ощущения от христианства, свои ощущения от Евангелия. Это страница 101 автобиографии, где он подытоживает, что это учение отвратительно и что оно заслуживает доверия не больше, чем верование какого-нибудь дикаря. Тут же Дарвин абсолютно четко, это уже конец жизни, это подведение итогов, это взрослый, сильный, мудрый Дарвин, отвечающий за свои слова. В конце концов, я стал совершенно неверующим, но происходило это настолько медленно, что я не чувствовал никакого огорчения и никогда с тех пор даже ни на единую секунду не усомнился в правильности моего заключения. Вообще, действительно, легкомыслие и нахальство, с которым папой пытаются грести выдающихся людей, выдающихся мыслителей и ученых прошлого под свою поповскую гребенку, конечно, поразительно. Хотя вы должны понимать одну очень важную вещь. Совершенно неважно, какого цвета кепочка была на свидетеле. Да? То есть совершенно неважно, какие личные бытовые, или э, субъективные привычки были у того или нового человека. Важно, какие он дал показания на идею Бога. Возьмем че уж далеко ходить, возьмем там Менделя, Грегора Менделя, который был вообще духовным лицом, и который, вероятно, к религиозным вопросам мог относиться вполне серьезно. Но именно закон расщепления гибридов второго поколения дал тот ключ творцам теории абиогенеза, который позволило окончательно достроить эту теорию, то есть это тоже было, прежде всего, показанием против идеи Бога. Или можем вспомнить Чарльза Скотта Шерингтона, который, ну, правда, он был не настолько примитивным, чтобы дать себя увлечь традиционной какой-то стандартной религии обычному культу, он увлекся неогигельянством, которое было модным в 30-е годы в Англии, и ушел из науки, и на его похоронах, его ученик Фултон замечательно сказал, что он не знает такого второго примера, когда э, работа ученого настолько полна и всесторонне опровергала бы личные взгляды этого ученого. Это надо тоже очень хорошо понимать. Что касается э, взаимоотношений церкви и науки, то... Поверьте, вы всегда будете по этому поводу слышать ложь, вы всегда будете э, слышать нелепые доводы по поводу того, что Коперник был церковником, по поводу того, что кто-то еще был верующим. Ну, Во-первых, помните, что тогда атеистам было быть очень опасно и приводило к трагическим последствиям. Во-вторых, действительно, личные бытовые взгляды, как правило, никакой роли не играют. А насчет опасности, вот еще замечательный факт, который мало кому известен, ведь дело не только в десятках и сотнях костров с учеными, дело не только в том, что мы почему-то забываем, что это не обязательно были костры, не обязательно были публичные казни. Очень многих людей, начиная с первого Бекона, с, Реджера, с Роджера, по 14-15 лет гнаили в тюрьмах. И очень часто эти ученые умирали в этих же тюрьмах. Либо использовались еще более интересные способы, как это было с великим астрономом Кеплером, когда для того, чтобы держать Кеплера в рамках церковники, арестовали его мать Катарину, поместили ее в камеру с обвинениями, естественно, в колдовстве, в ведовстве. И для того, чтобы держать Кеплера в тонусе, в течение пяти лет периодически, раз в неделю, раз в две недели, сжигали какую-нибудь из товарок Катарина Кеплер, какую-нибудь из заключенных, которые сидели в одной с ней камере по одному и тому же заявлению. Естественно, Кеплер был предельно скромен и в своих лекциях, и в своих трудах. Достаточно сказать, что первое его посмертное издание набрало 22 тома неизданных, предельно важных для науки и для астрономии трудов. Возвращаясь к антропии, действительно, это выглядит очень, очень любопытно. И надо знать, наверное, такие простые вещи, которые недоступны попам, что даже именно кислоты. На определенном этапе, на определенном этапе биогенеза обладают способностью к очень жесткой и очень интересной, практически структурной э, выстраиваемости и определяемости. То есть то, что они называют словом энтропии, да, ни в коем случае энтропия не является, а энтропия это было любимое словечко в 50-60-е годы у провинциальных гинеокологов. Вот глядя да, в основной объект э, применения своих профессиональных навыков, они трагическим голосом говорили Энтропия. Да? Чем повергали пациенток? В ужас и абсолютную покорность.